всем привет решил записать видео на тему биткоина кто зарабатывает кто теряет и как предостеречь людей Сейчас очень многие эксперты э, и аналитики, ну просто трейдеры говорят о том, что ситуация на рынке биткоина напоминает ситуацию, допустим, раньше доллар-рубль э, в пятнадцатом году, когда он был, это пик скупаемости был. И таких примеров очень много можно привести, если не поленитесь, можете найти в YouTube там или Google там. Вот. то есть параллелей очень много. Собственно, я не хочу об этом говорить, я сейчас буду говорить о биткоине. Собственно, вот. Сегодняшнее видео я записываю исключительно для обывателей, наблюдают которые за рынком криптовалют. Мы не говорим о профессиональных трейдерах, каких-то инвесторов, там, экспертов финансовых рынках. Говорим об обычных людях. Которые просто ищут куда вложить деньги или просто слышат биткоин, что он каждый день растет и поучаствовать в этом хайпе. Я таких людей делю на две категории. Это первая категория и вторая. Первая – это хвастаются, которые они сколько много заработали. Например, смотри, я купил 3000 долларов, заработал тысяч долларов, меньше чем за год, 500% прибыли. Вторая категория обывателей – это те, кто кусает локти. Вот такие вот заявления они уже слышат и говорят, потом, блин, а что ж я раньше-то не купил. И первая категория тем, кто купил сейчас, держит и хвастается прибыль. Могу сказать, вы ничего не заработали. Вот когда вы продадите свои биткоины или другие там коины ваши там, и вы видите свои, со своих кошельков деньги, и когда у вас доллары, рубли окажутся в руках, валюта любая, пойдете в магазин что-то купите, тогда да, вы заработали. А то, что вы сейчас имеете, это текущая позиция, это то, что вы заработали эти деньги, это просто текущая прибыль. Завтра ее может и не быть, завтра она может быть меньше. И говорить, сколько я заработал, это некорректно с точки зрения финансовых рынков. Операции в финансовых рынках. Теперь хочу я поговорить о том, кто купил и кто кусает локти. Знаете, вот я привожу примеры. допустим, вот мы раньше собирались с компаниями, там, какие-то столы заказывали это, и постоянно вот такая звучала фраза за чей счет гулянье за чей счет столы накрываем собственно вот и собственно к чему я это веду а, то есть за чей счет гулянье это также можно понимать как крипторынок. вопрос за чей счет это гулять нужно понимать что деньги они не возникают как бы сами по себе и не бывает такого, что не было денег, и а тут вдруг раз и появились. В любом случае они появляются за счет того, допустим, в традиционном бизнесе деньги появляются за счет добавленной стоимости. То есть, зная предприятие закупило какую-то древесину, сделало мебель, стоимость в виде разницы между почему они купили древесину, а почему они продали, в конечном итоге мебель. На добавленную стоимость оплачивает покупатель мебели. Стоимость, она опять же берется не из воздуха. Чтобы она появилась, чтобы надо кто-то купил эту мебель. В традиционных финансовых рынках, рынках акций добавленная стоимость, вообще рост стоимости, он обеспечивается инвесторами, которые покупают акции, но я на самом деле все больше и больше прихожу вот к этим мыслям, что фондовый рынок акции, он в первую очередь для того, чтобы получать дивиденды. С тех компаний, в которые ты вкладываешь деньги, инвес, деньги вкладывают инвесторы. Создается рост стоимости акций, потом рассчитываются щедрые дивиденды со стороны компании. Будет получать прибыль, выплачивать высокие дивиденды и так далее. Биткоины и другие коины, они не создают добавленной стоимости, никаких дивидендов. То есть это чисто спекулятивный инструмент. Очень четко понимать, что когда кто-то заработал на биткоине, допустим 500%, это значит, кто-то на нем потерял что если вы купили, вы в последующем продадите и заработаете на этом. Кто-то обязательно должен оплатить это, это гуляние. Просто так из воздуха. Деньги не берются. И при этом нужно понимать, сейчас рынок криптовалюты, рынок, который состоит ну, вроде бы как чисто из покупателей. То есть ну, я практически не знаю тех людей, которые хотят продать этот биткоин. Все рассуждают о том, как его купить. Гораздо больше покупают. Э говорить о финансовых рынках, это очень наивно. В любом финансовом рынке как устроен э рынок абсолютно любой. Акции, валютные рынки, неважно, состоит из покупателей, продавцов, где зарабатывать, где терять однозначно деньги. Если кто-то пирует на каком-то гулянии, будьте готовы к этому, что нужно будет оплатить за этот стол, за это гуляние. Потому что кто-то пирует. Потому что просто так, как я повторяюсь, деньги с воздуха не возьмутся. Наивно думать, что вы окажетесь в числе тех, кто пировал ничего не заплатил за это. На самом деле финансовый рынок устроен так, что большинство теряло на нем деньги. Нужно просто понимать, что люди, если зарабатывают деньги, которые, и, которые раздают деньги, это большинство сегодняшних обывателей, думающих так, что они зашли и думают, сейчас будут получать большие Нет. Я не создаю никакую ни антирекламу, не какую-то пропаганду. Я просто призываю людей подумать, проанализировать объективно это все, все эти процессы поизучать, биржи поизучать, кому это интересно. И все равно э, рано или поздно, кто, кто э, начал вот это движение, все равно придется за это платить рано или поздно. Собственно, кому было полезно это видео, это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э, под видео пишите в комментариях, в чем я прав, в чем я не прав. Э -э обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. С вами был Юрий Худоченко, который вообще к финансовым пирамидам никакого отношения не имеет. Всем пока.